Приветствую всех на моем канале! В этом видео я покажу, как и из чего я сделала вот такой шаблон для изготовления круглых бантиков. Давайте начнем! Берем обычный тетрадный лист в клетку. Ставим точку, это будет у нас середина. Измеряем нужный размер. Я делаю шаблон 7 сантиметров, то есть 7 сантиметров делю пополам. Это 3,5 сантиметров. 3,5 сантиметров от нашей точки вверх и 3,5 половиной вниз. Также ставлю точку. То же самое я делаю по горизонтали. Теперь нужно найти середину диагонали, от точки до точки у меня получается 5 сантиметров, 5 сантиметров делю, делю пополам, ставлю в нежирную точку, находим середину каждой диагонали, у нас их 4. линейкой соединяем диагональ и также от центральной нашей точки отмеряем по три с половиной сантиметра далее соединяем каждую точку через две У нас получается равносторонняя восьмиконечная звезда, и можно ее уже выстригать. Нашу звезду я уже выстригла, и сейчас я покажу, из чего у меня шаблон. Такую заготовку я обвела и выстригла вот из такой пластиковой 3D картины. Шаблон из нее мне очень понравился. Он долговечный. До этого у меня были шаблоны из плотного картона, но они очень быстро изнашивались. Теряли форму. И заготовки для бантиков были не одинаковые. Получались неравномерными сторонами. Такой шаблон из этого материала очень удобен в использовании. Он достаточно мягкий, но при этом держит форму.